Большое спасибо, Антонина Васильевна. Огромное удовольствие оказаться в этой аудитории, среди ведущих специалистов нашей отрасли. Естественно, я от души присоединяюсь от себя и от имени моих уважаемых авторов ко всем тем теплым словам, которые были сказаны в адрес кафедры. Прекрасное событие. К сожалению, не принес пушки. Пишу. А, тема нашего доклада а, перед вами а, Крупное открытие в старых районах Может ли это стать реальностью а, Соавторы а, это присутствующие с Юрий Абрамович Волош, Данилов Владимир Николаевич, Ражевский а Юрьевич, и Степанович, представители наших самых известных, самых уважаемых научных организаций. А, естественно, а, тема. А, она нам очень это близка, собственно говоря, она перекликает самым популярным утверждением нашей нефтегазовой идеологии о том, что нефть не кончается, кончаются идеи. Вот в своем докладе мы хотели поделиться некоторыми идеями, которые с нашей точки зрения могли бы быть интересны и полезны, и буду очень рад, если они спровоцируют да, определенную дискуссию. Содержание. Я хотел бы сказать совсем немного слов о том, что произошло в прошлом, потому что понимание дальнейшего развития, оно определенным образом связано с предысторией, предысторией поисковой идеологии нефти и газа. А далее я хотел бы перейти к основному содержанию доклада, касающемуся потенциала, крайне оцененному потенциалу влачных поисков. И в э, заключительной части сообщения э, рассказать о том, как нам представляется э, э, география новых открытий. Э, э, история. Как все мы знаем, нефтяная э, геология э, России, да, собственно говоря, значит, тем всего мира родилась э, на Кавказе, в сплаческом поясе. Это произошло давно. В начале 20 века чуть больше 50% мировой нефти добивалась в этом районе, в Российской империи, ну, в основном в Азербайджане, в меньшей степени на Северном Кавказе. Что помогло добиться таких огромных успехов? Разумеется, новая идея. Новая идея в тот момент была антиклинальная теория. Она позволяла находить структуры, разбуривать эти структуры. И последовательно делать крупные высокодебитные открытия. Разумеется, это невозможно, не могло быть бесконечным, потенциал этого подхода к поискам был ограничен. И в 30-м годам он, по сути дела, был в значительной мере исчерпан на том уровне, на котором он так сказать, мог быть реализован в тот период. Следующий новый успех случился в волгу бассейне. Это совсем другой бассейн, это платформенный бассейн, совсем другая идеология. Естественно, методы полевой съемки были бесполезны в этих условиях. И здесь возникла новая идея, которая, в общем, радикально все изменила и привела к череде близких новых открытий. Это идея того, что структурный план платформенного района конформен, если мы бурим небольшие структурные скважины, мы можем судить определенно о том, что происходит глубже, и, собственно, оседлав этого конька, удалось запустить в серию, запустить в тираж крупнейшее открытие, что дало колоссальный взлет нефтегазовой и массовому приросту запасов. Вот здесь, собственно говоря, показан тип строения. Я не буду об этом говорить. Собственно, здесь все, наверное, хорошо знают, что такое Болгурал. Западные Сибири. в 60-м годам прирост. Запас от нефти и газа в Волгогурале быстро снижался, потому что этот метод э, э, разбуривания, так сказать, основанного структурного бурения, позволял очень быстро проводить э, поиски на большой территории. И фонд структуры, естественно, был э, исчерпан. В 60-м годах в значительной мере остались небольшие структуры. В 60-е годы случилось новое чудо, случился новый успех, и он тоже связан с новой идеей. Эта идея связана с тем, что впервые удалось в массовом порядке внедрить в поиски разведку нитки и газа методы сейсморазведки. Потому что, как мы прекрасно понимаем, в этих условиях, в болотах, было невозможно естественно, проводить полевую съемку, она бы ничего естественно, не дала. И, естественно, брусструктурное бурение также не имело никакого смысла в тех условиях, в которых находится Западная Сибирь. Съемка 2D, сейсмическая съемка, позволила выйти на новый уровень, открыть те месторождения, которые в значительной степени обеспечивают благосостояние государства в настоящее время. И, конечно, это было самым так сказать, крупным событием, пожалуй, вот советского периода нефтегазовой галактики. Что случилось потом? Начиная с 80-х годов, естественно, этот задел, поисковый задел, он был близок к исчерпанию, э, неизбежно снижались, мы уже об этом несколько раз слышали сегодня, были показаны э, факты, э, документы, которые свидетельствуют о том, что, конечно, э, эксплуатировать это направление работы без конца было нельзя, надо было найти что-то новое. Естественно, возникло желание найти новую западную Сибирь, ее стали искать в самых разных местах, я показал некоторые новые э, возможности, которые были изучены в течение э, советского периода и уже так сказать, в новых в условиях новой России. Следует сказать, что, конечно, это немножечко условная датировка, потому что определенным образом, конечно, поиски э, нефти и газа, скажем, приказ велись и до этого, разумеется. Ну, как некое существенное направление, получившее мощную поддержку государства, оно примерно в этот период было реализовано, и оно принесло, конечно, огромные результаты, оно дало крупные открытия. Проблема заключалась только в том, что они не могли быть запущены в серию, потому что те э, геологические идеи, те поисковые технологии не позволяли делать последовательные э, многочисленные крупные открытия, как это удавалось в ходе предыдущих циклов э, развития нефтегазовой отрасли. Поиски были эффективны, но быстро сменялись рядом неудач. В частности, в Хиркаске бурение привело к открытию крупнейших месторождений, таких как, скажем, Астастроф, Тынгист, Крышигана и так далее. Однако вслед за этим было пробоено очень много скважин, пустых, которые, естественно, были обязаны тем, что в этих геологических условиях Гарантировать высокую геологическую эффективность крайне сложно. Естественно, стоимость запасов при этом резко выросла. Основные выводы по истории, которые, с моей точки зрения, важны для понимания будущего, состоят в следующем. Природа этого бизнеса, этой, этой отрасли, то есть, это она имеет яркую циклическую природу, как и многое в нашей жизни, разумеется. В прошлом, в прошлом эти циклы были связаны с освоением, выходом с поисковыми работами в новые районы, Кавказ, Волгурал, Западная Западную Сибирь. Главным условием успеха, потому что можно было попробовать выйти, скажем, в Западную Сибирь в 1920 году, это очевидно было бесполезно. Поэтому главным условием была зрелость, зрелость с точки зрения уровня понимания геологии соответствующие районы и адекватность тех, тех технологий, которые могли быть применены соответственно этот элемент представляет чрезвычайно важным а все эти циклы, о которых мы говорим они в общем повторяли каждый сам себя только на некотором, то есть более высоком уровне последовательно сначала шло быстрое развитие достигалось определенное плато и в дальнейшем так сказать, мы видим падение, такой хвост мелких месторождений, он тянется, тянется, тянется эффективность падает всех это нас печатает, разумеется. А принципиальная альтернатива, что можно сделать? Что можно сделать, чтобы попытаться вдохнуть в жизнь биологию нефти и газа, нарастить запасы, обеспечить экономическую безопасность страны? Представляется, что есть два крайних элемента здесь. Разумеется, есть промежуточные какие-то решения, однако. Мне представляется, чтобы четко обозначить эту проблему, следует рассмотреть крайние вещи. Первое это экс – это экстенсивное развитие. Это то, что происходило в прошлом. Когда раз за разом э, в поиске разведки втягивались новые площади, новые территории. Это, так сказать, неким образом, ну, такое кочевое земледелие. Когда новые и новые районы, так сказать, осваивались, потом бросались, и вся эта кочевая масса, так сказать, вся эта орда, так сказать, двигалась в другое место – Оставляет собой кучу ржавого железа, так сказать. ну, я конечно, перегибаюсь, сейчас все с этим хорошо Есть альтернатива, в чем эта альтернатива? На мой взгляд, не стоит присмотреться очень внимательно, надо встать в том, что Новые технологии позволяют взглянуть на многие вещи совершенно по-другому Мы видим фантастический успех, его можно оценивать по-разному Однако, очевидно, что это большой успех Это сланцевая нефть в Северной Америке Это большая тема, очень интересная тема, о которой следует специально говорить и, конечно, есть масса других примеров. Предыдущий доклад показал прекрасный пример новых возможностей, связанных со старыми районами. То есть речь идет о том, чтобы максимизировать отдачу на основе новых идей, и новых технологий в тех районах, в которых нам удобно, комфортно работать, которые обеспечивают конкурентную экономическую среду. Я хочу в этом докладе сделать упор, разумеется, совместно с нашими авторами, на сплачении пояса. Бог дал нам... 2 миллиона примерно квадратных километров складчатых поясов Столько нет ни у кого Это очень интересно, это очень важно Вот несколько слов о том, что вообще это такое Значит, как мы знаем, это родина нефти и газа Она, нефть и родилась в складчатых поясах Их долго изучали, потом про них забыли и ушли Тем не менее, там открыто колоссальное количество месторождений нефти и газа там существуют, собственно говоря, самые высокопродуктивные месторождения, которых мы знаем. Это месторождение Ирана, Ирака, это месторождение Венесуэлы и других стран, о которых я покажу некоторые примеры. А, к сожалению, мы, обладая максимальным количеством перспективных территорий в подобных геологических условиях, имеем очень небольшие результаты, так скажем. В чем, собственно говоря, поэзия? плачных поясов, сути, по сути дела, сущностно, с точки зрения потенциала, они представляют собой чемодан с двойным дном. Дело в том, что в те годы, когда их начинали изучать, используя поверхностные методы, поверхностные геологические картирования и так далее, естественно, геологи могли сложить для себя представление только о верхних горизонтах разреза. И, соответственно, были сделаны те месторождения, которые залегали на малых глубинах а Здесь я привожу пример одного из самых крупных месторождений в Венесуэле Это месторождение называется Фуриаль, Эль Фуриаль. А Это колоссальное месторождение, открытое сравнительно недавно Оно открыто сто лет спустя после начала работ в этом районе И, собственно говоря, это не уникальное явление Дело в том, что вот этот специфический структурный стиль Свойственные многим складочным поясам, он воспроизводится во многих других районах. И выясняется, что по мере появления новых данных, биологические представления о этих высококерспективных районах кардинальным образом могут быть изменены. А несколько дополнительных примеров, которые я здесь собрал, с тем, чтобы дать некое представление о том, что происходит это... Богатейшие нефтегазоносные районы мира. Колумбия, вот тут группа месторождения открыта, это Комиссия, самый крупный Иран, район Бишсарана, это гигантские месторождения, супергиганты, колоссальные для этой нефти. Это недавнее открытие в Китае на границе Тарима и Тиншаря, в данном случае месторождение месторождения Келла, канадские месторождения. Для всех для этих месторождений характерны несоответствия структурных планов. Совершенно очевидно, что геологи, как хороши бы они не были, скажем, в прошлом, не были в состоянии, у них не было инструмента для того, чтобы понять природу этих биологических образований, понять структурный план. Только появление новых механизмов, простите, инструментов исследования дает шанс на то, чтобы увидеть эту геологию, пробурить скважины там, где это следует сделать, и получить гигантские открытия. Это происходит, и это должно произойти у нас. Как я уже успел сказать, в России больше, чем где-то бы ни было, складчатых поясов. Тут приводится ряд карт, которые будут показывать, где они находятся. Это не все, не все это основные это основные складчатые складчатые складчатые. пояса. К слову говоря, вот в таких огромных континентах, как Африка, их практически нет. Там есть один маленький складчатый пояс «Атлас» на самом севере в Марокко. Ну, собственно, это практически все. На Южной Африки можно смотреть, это древний пояс, который не представляет. То есть, интереса. Uh, собственно говоря, в, в, в Южной Америке только один складчатый пояс, он, большой очень. Австралия uh, тоже, по сути дела, и тишина, это древний пояс. Uh, в России их очень много, очень много. По сути дела, uh, континентальный массив Центральной Евразии, он соткан из складчатых поясов. И вот, это одна из моих, uh, моих старых любимых карт, картографа Блау. Uh, значит, она показывает, что, по сути дела, это то есть эта карта, которая была составлена 300 поясов. В 1942 году а, она показывает, что Россия, Центральная Евразия, то есть, Великая Татария, Магна Татария, как она тут названа, она, по сути дела, представляет собой сложное переплетение складчатых поясов. То есть Россия это страна складчатых поясов. Здесь масса возможностей для поиска месторождения нефти газа в складчатых условиях. А в своем докладе я хотел бы остановиться на том, что э, есть э, много складчатых поясов. Ну, в тех условиях, в которых нефтегазная геология России находится в настоящий район, с нашей точки зрения следует обратить особое внимание на те районы, на старые районы, на районы, которые, по сути дела, являются центром нашей страны, это периферии складчатой восточноевропейской платформы, где существуют огромные возможности для развития ресурсной базы. Значит, в чем преимущество этих районов с точки зрения поисковой геологии? В чем обеспечивается потенциал этих районов? Тут очень много вещей, о которых следует сказать. Я выделю, пожалуй, только несколько, так сказать, показать. Вот, в частности, Антонин Васильев уже говорил о Даманик. Даманик, действительно, это прекрасный э, э, интервал, который дает прекрасные, так сказать, э, возможности для генерации нефти и газа. В предурале, вот то, что видно здесь, э, мы видим, что он развит практически повсеместно, он зрелый, он представлен в прекрасных факциях. Не буду дальше об этом говорить, хотя это, конечно, очень важно. А что касается э, других обстоятельств, они связаны с тем, что, естественно, в условиях о, складчатых поясов, окраинных платформ, которые предшествовали этапу складчатости, ордении и так далее, мы имеем утолщенный э, э, чехол, больше покрышек, больше пар покрышек-коллектор, э, больше прекрасных э, резервуаров. Кроме этого, в этих условиях, как правило, особенно на примере э, придурали мы видим большое количество крупных рифов. Я об этом еще немножечко скажу, а географические условия, палитеографические условия были идеальными для формирования рифов э, в среднем полязу, и особенно в верхнем диво. Их чрезвычайно много, они а слабышны. Другим важным обстоятельством является то, что в этих условиях. Э, Максимальная плотность запасов. Мы знаем примеры. Это вот пример, в частности, сражения кирк где э, толщины продуктивных интервалов измеряются многими сотен метров, а приток нефти, как показано здесь, это скважина Параболь в 1927 году, превышал 13 тысяч тонн. Причем это так сказать, то, что было длительным, устойчивым дебитом, Очень долго пришлось бороться с этой скважиной. Для информации, так сказать, это... Эквивалентно примерно совокупной производительности Свыше чем 1 тысяча скважин то есть, На зрелых месторождении Западной Сибири и более того Скажем, в Татаре То есть здесь мы имеем прекрасные Концентрации запасов, максимально Из известных, и э, потрясающие Дебиты скважин, разумеется Не все скважины до 13 тысяч, ни в той мере Но тем не менее, высокие дебиты Максимальные дебиты, известные в истории Они являются атрибутом скважинных поясов Если у нас месторождение есть у нас примеры, <связывая> которые представляют собой что-то, что, что должно вдохновлять, да, безусловно, есть. В частности, вот я хотел бы показать пример. Я могу пожалуйста? Значит, у нас есть, конечно, гигантские месторождения, уникальные месторождения, скажем это, в Уктыл на Северном Урале, есть примеры месторождений э, в перво-сундерской зоне, э, в Дагестане, где присутствуют э, серьезные трудные залежи, которые высокодетные залежи, связанные с плачем над не понятно, почему я изменился я попытаюсь вернуться значит, вот это примеры, о которых хотел сказать это месторождение вуктыл, известное месторождение в Печерской впадины, примерно 1400 метров высоты залежи хорошие дебиты, это основа так сказать, для снабжения так сказать, центральной Часть европейской, э, европейской части страны в течение долгого времени, если до Западной Сибири. а Ниже приведен пример другого крупного месторождения. Октябрьское месторождение. Это месторождение, расположенное в районе города Грозного. Причем, что интересно, тут есть месторож... э, залежи, открытые э, в начале 20 века. Это залежи в Кищаниках на малых глубинах. Есть гораздо более крупные залежи, открытые в Милу э, в середине и в конце э, 50-х годов. То есть мы видим, что вот тот закон, о котором часто мы слышим, что крупные месторождения всегда и везде открываются первыми, и в таких условиях он просто не имеет никакого смысла. А чем обеспечивается высокая вероятность новых интересных открытий? Значит, мы в настоящее время, естественно, имеем совершенно другой арсенал средств для того, чтобы изучать эти районы и делать в них интересные крупные открытия. Здесь я привел например, разрез которые, сейсмический размер, сделанный в 83 году и 2006-м году, через одно и то же, в точности через одно и то же место, абсолютно разная информативность. Геологическая информативность несопоставима. Разумеется, кроме этого, за те десятилетия, когда э, накапливалась информация, мы получили огромный, э, огромный прирост знаний о том, как они устроены, чем контролируются их структурное развитие, что определяет состав и содержание нефтяных систем. Пробурены глубокие скважины, которые показывают природу складных деформаций, выполнялась физическая моделирование и так далее. Совокупности этих данных позволяют вернуться к тем старым классическим моделям и совершенно по-иному взглянуть на эту биологию. Вот здесь приведен один из примеров. Это разрез Северного Урала, составленный в 1970 году. Это разрез, который отражает, так скажем, Близки к современным представлениям, как можно видеть, это совершенно разная информация. При этом, показывая это, я ни в коей мере не хочу бросить тень на качество работы тех коллег, которые делали свою работу и, очевидно, делали очень хорошо 70-е годы, просто изменился тот инструментарий, которым мы в настоящее время используем. Следующий пример я, собственно говоря, специально сюда поднестил, потому что это район работы кафедры геологии Акинберг-Скопаева. Об этом примере мы уже слышали, это район... Придборного Дагестана, район Махачкалы, в частности, вот это вот разрез в средней части э, слайда, который показывает разрез, как он представлялся этого района в 50-е годы. Надо сказать, что до своего времени это, в общем, было эталонное качество, люди работали действительно на высочайшем уровне, таким образом они видели геологию. Основным объектом поиска в тот период... Были миоценные печаники, собственно, это родина осаджимфекционной теории нефти и газа, она сформирована на материале изучения миоценных отложений в этом самом районе. Естественно, время стоит на месте, и впоследствии мы получили новую геофизическую информацию, биологическую информацию, которая позволяет существенно пересмотреть, я бы даже сказал, радикально пересмотреть те взгляды, которые существовали в прошлом, и на этом примере можно показать, что там, где, как представлялось раньше, Нечего, говорить, не, нечего было разбуривать, не, не было никаких оснований для крупных а, открытий было сделано самое крупное на южном борту Тверско-Стильского прогиба месторождение это месторождение Дмитровский, примерно 70 газа газоконденсата то есть оно было открыто там, где э, в общем не было никаких геологических оснований думать о том, что Здесь что-то может быть э, открыто. Э, есть очень интересные здесь, полусмешные истории, которые показывают, что вообще это парадокс, потому что считалось, что тут нечего делать. Это, это аэропорт. Здесь находится аэропорт, вы прилетаете в город, по-другому в стоят мышки. Потому что в свое время было сказано, что здесь нечего. Да не собирается тут работать, это не представляет интереса. Это примерно структурная позиция того объекта, о котором мы говорим. Есть определенный потенциал, так, так сказать, который может быть реализован в дальнейшем, который пока мы видим только с низким а, Несколько примеров, которые с моей точки зрения могли бы быть интересны для тех, кому эта тема близка и понятна, так сказать, для тех, кто нет, может быть, это просто произведет некое общее впечатление. Я хотел бы показать данные из разных районов, где... На новом материале, на основании новых сейсмических данных, данных, бурения, мы видим принципиальные новые э, поисковые объекты, которые в состоянии в себе содержать крупнейшие объекты э, и по нефти, и по газу. Это профиль через Полярный Урал, э, через солнцечленение Чернышова, Чернышева, Козероговского падения Полярного Урала, огромное многообразие типов э, ловушек, большинство из которых не исследованы. Многоярусная структура, связанная с расширениями, формированием детачментов, когда у нас происходит дисгармоничная складчатость, несоответствие возникает а, различных комплексов относительно друг друга. Соответственно, появляются принципиально новые возможности для выявления новых объектов. Чрезвычайно интересный объект в зоне сочленения грины чернешовка спадины Колоссальная структура, тупиковая ловушка, находящаяся по восстанию огромной впадины ограничена соляной стеной, старых скважин, которые бурились на основании плохих данных системоразведки, информативных, массовые нефтегазопроявления, современные представления о строении района позволяют рассчитывать на очень серьезное открытия. Здесь присутствует вот Владимир Николаевич Данилов, это материал, который представил он, вот, в частности, его компания, он знает об этом все, сказать, недавно пробурила скважину, юньяхинскую скважину номер один которая вскрыла в северном предурале, в, север в районе Воркуты, немножко южнее а, крупнейший риф, который, в общем, не виден на современной сейсминке, потому что условия сложные, сейсминажет ВД недостаточно информативно для того, чтобы осветить этот объект. Тем не менее, скрытая мощность этого рифа составляет, так сказать, свыше одного километра, возможно, существенно более одного километра. То есть, здесь у нас все основания есть предполагать наличие крупнейшей рифовой зоны, которая в состоянии содержать себе крупнейшие объекты. А они не исследованы. Другой пример из другой части Урала, чтобы не сложилось впечатление, что это характерная черта только каких-то отдельных частей, скажем, Тимана-Печерского бассейна, это центральная предуральная Светловская область, сейсмический разрез, который пересекает зону сочинения Юрозан-Силовских впадин и Урала. Здесь я попытался показать, что можно здесь найти, если поставить соответствующую работу. То есть в вот этой зоне, которая здесь выделяется достаточно надежно, по-моему, с сейсмическим данным, тут выделяются крупнейшие структуры, которые не создали на своей с теми, что в настоящее время является э, предметом поисков платформенной части бассейна. И таких структур здесь, судя по всему, достаточно много. Другой тип объектов я постараюсь сделать по-быстрому, потому что понимаю, что мы приближаемся к этому моменту. Но, значит, есть очень интересные объекты как, продуктивность которых доказана. Это э, зоны связанные с несогласиями э, несогласий, с ними связаны крупнейшие месторождения Северо-Киманькешского бассейна, месторождения Анатолия Атетова, Романа препса Крупнейшие, крупные месторождения подобные геологические условия, судя по современным сейсмическим данным, они имеют край широкое распространение. Дело в том, что Условия, динамические условия формирования складчатых поисков предопределяли многочисленные несогласия, которые формировались в осадочном чехле. И тем самым на самых разных графических уровнях мы видим серьезные крупные несогласия, которые создают очень интересные возможности для поискования. Фактически мы видим эти аналоги, поэтому это тоже может представлять собой новое направление, которое, в общем-то может во многом изменить ландшафт этого бассейна, изменить карту распределения новых месторождений. Есть представление, и вот мой друг Николай Малышев как-то высказался, что это, так сказать, погорная нефть. Вот я хотел бы его поправить, конечно, во многом он прав был в том смысле, что в предурале, в предкавказе, мы видим подобные рода объекты перед фронтом, значит, это профиль морской. До тут очень далеко, вот этот длинный профиль, он идет по Каспийскому морю, есть, и кончается в водах Казахстана. То есть до тут очень далеко, это никакая не приборная нефть, однако также мы видим здесь большое забиние структур самых разнообразных, крупноамплитудных, менее крупноамплитудных и так далее на разных триографических уровнях, которые подавляющем большинстве не изучены, не отрускованы, они могут составлять огромный резерв поиска. Здесь я попытался показать те типы ловушек, э, те типы завязей, которые, за которые мы справились здесь рассчитывать. Разумеется, это надо проверять. То есть, э, в данном случае, мы их дело с поведенным поясом, и таких поясов очень много. Это, в значительной степени, Восток-Западной Сибири и многие другие районы. Э, в заключение, я бы хотел сказать, что на самом деле, все эти идеи, они, по сути дела, диновы. В настоящее время растет интерес к этим объектам и вот недавно состоялся аукцион, где цены на участки, в частности вот на один из участков, который называется Янгарийский, вырастали в сотни раз, сейчас на Янгарийском участке цена выросла в 600 раз. И все это было построено только на том, что в этом районе была сделана новая система разведки, были показаны колоссальные структуры, которые тут есть, связанные со складчатой системой Пайхоя. Это вызвало колоссальный интерес компании. В Наурале и в ряде других складчатных поясов таких объектов достаточно много. Эта история может повторяться. При правильной организации, разумеется, это может воспроизводиться и воспроизводиться. Выводы. Значит, естественно, я бы хотел обратить ваше внимание еще раз на то, что у нас непростое состояние, конечно, в области прироста запасов, и складчатые пояса это прекрасная возможность. Добиться очень интересных результатов Причем сделать это в старых изученных районах Что для этого необходимо? Прежде всего, конечно, использование, максимальное использование интегрированное Использование самых современных технологий Потому что очевидно, что сложные геологические условия Которые мы видим в этих условиях Они требуют максимальной, максимального извлечения информации Из того, что может дать новая технология по существу, это антикризисное направление, потому что, как мы знаем, работа в Арктике, работа с призами сопряжена с большими проблемами. Работа в этих условиях не представляет таких проблем, потому что вот, как показано на этой фотографии, это Оренбург, предгорье. Здесь нет э, никаких проблем, тут нет ограничений и так далее. А, наш ответ на тот вопрос, который стоит в заглаве доклада, да, безусловно, тут есть возможность для крупных открытий. Мы видим, что здесь, конечно, есть определенные проблемы, но это не бескрайние ряды, это не санкции, это главный консерватизм консерватизма мышления. И вообще говоря, вот то, что мы видим вот, в условиях вкладчатых поясов, по сути дела, это повторяет вечную истину, что новость хорошо забота и старая. Нефтяная промышленность родилась в тех условиях, и сейчас есть уникальный шанс для того, чтобы сделать прорывные открытия в этом районе. Последнее, что я бы хотел обратить ваше внимание, но наверняка Антонин Васильевич все это прекрасно понимает, на эмблеме кафедры показано, что месторождение нефти и газ контролируются на ними. Соответственно, мне представляется, что кафедра геологии скопаемов должна, так сказать, в полной мере так сказать, включиться в эту работу, в эти исследования, чтобы тем самым, во-первых, показать справедливость этого изображения и вообще говоря просто потому что это очень хорошо это даст несомненно крупнейшее открытие и наша нефтегазовая идеология получит новый крупный цикл развития большое спасибо за вас. Вот это вот самое главное. Да я только